Всем доброе утро. Меня зовут Кусик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну.